что-то да все ну что давайте соберитесь вместе теперь да, ну, прикольно теперь хлопа заходите все в дискорд пожалуйста кто участвует в тренировке Выкопали боеприпасы, идите сюда. Да. Все, не стреляйте, не бросайте гранаты, послушайте меня. Тренировка для новичков, поэтому если кто-то что-то знает, все, кто играет там стоит больше, чем раз... кто там хочет еще что-то, переходите в Discord. В общем, тренировка для новичков, поэтому не удивляйтесь, что для кого-то будет озвучена истинная. Тема тренировки гранаты. Все э, бойцы, все пехотинцы в игре, за исключением пары спецстролей, таких как гренадер, птшник, имеют по две осколочных и две дымовых гранат. Характеристики осколочных гранат, дальность броска, э, радиус сплошного поражения, радиус э, как бы избирательного поражения. Кто знает? Кто не знает? А можно мы тут короче, пополнялку Из реальной жизни или из игры? Из игры. Зачем мне тут про реальную жизнь рассказывать? Приняли Дималом проехался. Проехал, почему я жизнь, понял? В общем, дальность броска. Дальность броска в игре в районе 45-50 метров. Дальше, при всем желании, вы не бросите гранату, она просто не полетит дальше. Радиус сплошного поражения в районе 5-6 метров. В игре один шаг бойца равен 1 метру. Все, все очень просто. И, ну, то есть на э, дистанции в 5-6 метров, если от вас упала граната, вас убьет. То есть сразу будет kill Если вы стоите там от гранаты где-то э, в 6-10, зачем вы здесь это ставите? Нахрена? Я сказал, можно мы тут поставим свою. Тебе не у своя. и слушай. Я, вот. я продолжу. Если вы стоите от упавшей гранаты в 6-10 шагах, вас ранит. Если вы стоите где-то в 11 12 шагах, вам ничего не будет. Кто знает, как бы вот, можно ли убежать, убежать от гранаты? По Стопам лоста, блять, походу, да, Если вам граната падает, допустим, ну, вот, в двух метрах от вас, вы сможете от нее убежать, упал Что надо делать, короче? Вот граната ну, упала. У меня был такой шанс, я убежал, убежать, да. Потом, да, потом уже убежать, <раприс Suite> убежать, потом лечь. Но ну, э, бежать это правильно, ложиться бесполезно. Там Лежишь ты, стоишь ты, сидишь ты, тебя один хрен, если ты меньше, Она чем круто, равно, да. в пяти шагах ты умрешь. То есть разницы никакой нет. Вот если есть какое-то препятствие, укрытие, за которым можно спрятаться и лечь, да. допустим, это подойдет. То есть укрытие гранаты не пробивается. От гранаты можно убежать только в том случае, если противник стоит, но ну, не знает, как... Он там, допустим, на втором этаже в доме сидит, а вы стоите под домом. То есть он бросает гранату, он отпадает там 0,3 секунды, и вы ее видите, вот тогда вы сможете убежать. Встаньте, пожалуйста, кто-то из немцев. Ну вот, к тем кустам, где дерево одинокое. Он туда куда-нибудь. Добровольница побежал. Все, не надо за ним бежать, один. Все, вот стой там, ничего не делай, а я да. сейчас... Попробуешь Мало, убежать от милой, гранаты. Милой, слушай, тебе надо было. А, ну да, ты Вот смотри, как, да, как да, граната да. граната сейчас тебе упадет под ноги, ты попробуешь от нее убежать. Угу. Скажи, когда кидать будешь. Бросаю. Угу. Найс. А остановился. Он остановился. Он остановился. Yeah, какой impreaga. эффект Ты начал ложиться ну давайте еще кто-нибудь попробуем вставайте следующий доброволец вот задача -за -за -за та же самая Не надо туда бежать в десятером один убежал все остальные стойте смотрите бежишь тогда начинаешь бежать тогда когда граната упала а не пока налетит беги на нее на гранату. бойца Бросаю. Я, по-моему, не добросил просто. Добросил не, не не она, да, она упала, да. Ну да. вот смотрите, <как> вы, вы сейчас увидели, вы сейчас э, увидели как бы единственный возможный э, вариант, как бы ну спастись от гранат. Но это ты если заметил, что она летит к тебе в ноги, а если ты не заметил. Естественно, секунды, если ты не заметил, ты умрешь. ну да. Или за препятствие. Любое препятствие... Да, или любое препятствие, а, спрятаться. Обезвредит. Эффект. Я просто поначалу пытался уползать, это не работает. То есть тут работает только радиус э, нахождения тебя от гранат, дистанция между вами. Так, теперь по дымовым гранатам. Основные характеристики. Я тут рассказывал им ребятам, может быть, кто-то был на прошлой тренировке тоже слышал а, немцев и американцев дымовые гранаты работают одинаково после броска в течение 20 секунд она разгорается и потом начинает давать такой густой дым и дает этот дым в течение 60 секунд то есть бросил 20 минут ждешь и потом он начинает валить густой дым тогда уже можно там бежать действовать Ну короче она начинает работать а, ну, 20 секунд. А, искал минут, что ли? 20 я? минут ждешь. Секунд, да. Ну, 20 минут ждешь и как бы идешь спать. У британцев полная противоположность. Граната сразу после взрыва дает густой дым, но дымит всего 20 секунд. Причем в течение 10 секунд первых этот дым дамажит. Дамажит конкретно. Поэтому, если сразу бросить эту гранату, попытаться через этот дым пробежать, как бы, ничего хорошего не получится. Теперь по поводу использования гранат в бою. У нас... И у нас, и в принципе, я вот и в рандоме замечаю, очень часто люди гранаты бросают без повода и без. То есть увидел противника он противник в кустах ты в кустах там увидели друг друга спрятались и начали как бы бросать друг друга гранаты это нужно далеко не всегда то есть граната в принципе на открытой местности работает плохо прямое назначение как бы для использования гранат ну то есть даже не так, а как бы... она наиболее эффективна в помещении. Кто а -а -а. со мной в кусты? Я прям опять 5 копеек давай, ставлю. Давай. Есть э -э, хороший пример, э -э, видео в гайдах посмотрите. Также нашего Блабла всеми любимого. Он там делал гадик небольшой по... Что гранатам. здесь, немец? Что здесь? Как правильно кидать гранаты в здание. Советую всем там его найти и посмотреть. Андрюша. И в чем состоит моя задача? Так, где-то там. Ага. Стою. Ну вот смотри, вот мы с тобой, допустим, друг друга увидели, да? Мы моделируем ситуацию. Вот ты меня увидел? Вот ты же меня видишь? Я тебя увидел. Мы, допустим, ага. сделали там по одному выстрел, не попали. Да, и у ушли в кусты. Бросай в меня гранату. Можно же две. Салом, братья. Здорово. Вы играете две тренировка а -а -а. вот что получилось пока он бросает гранаты я до него убежал вот эти 30 метров и убил его очень а просто большинство новичков они так и действуют то есть они достают все гранаты которые есть и начинают их просто бросать если бы у меня был не не, не винтовка а, там пистолет пулемет я бы просто по кустам прошелся а -а -а -а. весь магазин ну, бы выпустил и убил бы его. Бросок гранаты. он обе гранаты ушли вдаль всегда нужно рассчитывать, что он побежит на тебя. Поэтому первую гранату бросаешь не вдаль, а именно на среднее расстояние между тобой и вниз, то есть на пол, чтобы она покатилась. А на дальше движение. уже кидаешь вверх, вперед, если он там остался. От первой гранаты он в любом случае тогда замедлится или замешкается, скорее всего, вот, если он побежит. А если нет, то вторая граната его там да, совершенно верно И если уж вы решили бросать гранаты То сразу после того, как вы их бросили Вот представьте, вот вы стоите в тех кустах да, Где сейчас немец стоял Вот вы бросаете гранату Сразу как вы это сделали А лучше одновременно с броском гранаты Смещайтесь влево, вправо И двигайтесь вперед или назад То есть учитывайте, что противник Тоже будет по вам скорее всего бросать гранату В этот самый момент Если вы останетесь на месте Вас скорее всего эта граната убьет Но лично я стараюсь не бросать гранаты в таких ситуациях. Если у меня автоматическое оружие, я стараюсь уйти влево-вправо, обойти противника с фланга и просто его расстрелять, пока он там занят этими гранатами. И гранату бросать долго. Три секунды бросается граната. Сменить оружие, достать ее, вырвать чеку, бросить. Три секунды. Сменить оружие обратно вы, ну, вы почти не сможете. И если вы э, понимаете, вот вы достали гранату, начинаете выдергивать чеку и видите перед собой уже, что он на вас бежит, все, вы увидели. Нет, гранату сразу же под себя. Мышку вниз и гранату под себя. Вы и так уже умрете, и особенно если он с автоматическим оружием. Вы не успеете с гранатой переключиться на оружие, но это крайне редкий случай. То есть пожертвуйте собой, но заберите его при этом. Но это если уже безвыходная ситуация. И у вас уже граната, все, вы ее должны бросать, не бросайте вдаль. Бросьте ее, может не прямо, а под себя, но хотя бы в его сторону, но вниз мышку направьте, и тогда граната в его сторону покатится. Если он затупит, он тоже сдохнет с вами. Так, а на этом пока теоретическая часть закончена. но ну, все знают наверняка, я не буду рассказывать про два вида броска гранат. Один дальний, один ближний. Кто-то знал или нет? Скажите честно, кто-то вот не знал, что можно гранату бросить на ближнее расстояние, зажав не, прав... так, не левую попку а так, правую. правую. Тогда вы бросаете ее на ближнее расстояние. Видимо, храли, как, которые возле вас. Да совсем удобно, если тебе нужно бросить там рядышком ее. В окошечко аккуратненько положить там. Без рекаша это об стенку. Так, теперь смотрите, разбиваемся на две команды. Лучше, конечно, не американцы и немцы, у нас поровну нет? Нет. Ну, Значит, надо, что ну нет. А... Подождите, почти поровну, чего нет? Я 6 а, на 5 Я, я просто вы... посмотрел. 6 на 5 Давайте немцы у своего бункера со своей пополнялки собираются, британцы у своего. Сейчас возможно, пополнялку поставить и они тут тоже соберутся. Британцы Уходите. подходите к своему бункеру, немцы к своему. Сейчас э, проведем такой ну, небольшой эвент для закрепления входенного материала. В общем, в бункер заходит по одному человеку, остальные отходят в сторону от обоих бункеров на расстоянии 30 метров, чтобы не зацепило только отходите не назад бункера, потому что гранаты будут еще перелетать, отойдите в сторону. Я стою, например, отойдите. Британцы. Калон, британцы, отойдите Можно посередине встать, чтобы всю красоту наблюдать. Немцы. На Немцы то самое там. Угу. Да. По одному бойцу в каждом бункере. Никто ни в кого не стреляет, не бросается, ничем. Ждем команды. Кто остался за немцами в бункере? Я Эрик остался готов. За британцев кто остался? Кто за британцев остался? Барьеру. Барьеру. Так, смотрите. У вас задача следующая. По команде вам нужно уничтожить противника в соседнем бункере. Из бункера выходить нельзя. Использовать только осколочные гранаты. Никаких дымовых. Оружия, кроме гранат. Только осколочные гранаты. У вас рядом пополнялка, пополняться можете сколько вашей душе угодно. Можете бросать быстро, медленно, как угодно. Не выходя из бункера, задача убить противника гранатой осколочной. Раунд, Раунд заканчивается, кто кого убивает, наемники со, да, со, со смертью противника, да. Я... Выбывание, Все понятно? Да? На выбывание. Да? Начинайте. Можно прятаться там, садиться, ложиться в бункере. Главное не выходить. Не следующий. Следующий. Британец, следующий. Давай, Эрик, мы в тебя верим. Карусель смерти. Интересно. Ждем сигнала. Крейсик, до моего круга. Готовы? Начинайте. А все, все, Эрик, пристрелялся. пристрелялся. <связывается> <связывается> <связывается> Понимаю. Это что было? Бункеры разрушаются <связывается> от гранат, граната. Они выдерживают какое-то количество. Но вы только... Мне пополняться надо. Ну, пополняйся. А, а если он сейчас кинет, что? Пиздец тебе. Два лирик пополняется вот это да это было, да, тоже. Следующий все, приходили. Откапывать снова бункеры. Каждого раунда его немножко это подстраивать. Тоже откапывать. В смысле. Восстанавливать. Ремонтировать. кто-то там еще раненый. Не, самое интересное что я даже не раненый нет я между из наших кто-то кого-то зацепил тоже Да, да него зацепил он там лежал копал так че немец как закончите заходите в бункер и говорите, что готово. готов готов начинайте так а у британцев тоже разрушился от моих гранат нет эффект на эффект на су сторону mm. а у нас это вообще так я разрушен выбрав на условиях бросайте до победного все еще не все да никогда жив да а нет теперь да я все уже я не знаю да никогда ты там был Откапывайте бункеры и заходите в следующий, кто еще не бросал. И пополнялки тоже вы откапывать, не забывайте, они тоже страдают. Нет. сколько я завалил получается. Пополнялки. Это что это... за глюк такой был? Пополнялки даже динамитом не взрываются. И даже бомбой авиационной не взрываются. Их только можно выкопать. Вот, как да, бесконечность. Раньше, бесконечно. раньше, раньше взрывалась динамитом, а сейчас даже динамитом не взрывалось. Припасы взрываются. Кстати, Припасы у тебя, слышал, да. да, да. А, вот у те, тебя, да. кстати, первая граната перелетела, Готов? первая перелетела, да. не долетела. Начинайте. Но... Ну так на будущее. Mm. Со стороны видно было. Красиво как Обалдеть. Прямо в точку устанавливайте бункеры и заходите следующую немец. Я че убил? Да. <свечный> <свечный> <свечный> <свечный> в Задача попасть то, в бункер <свечный> — это гораздо легче, чем попасть, как бы, на открытом пространстве в человека. Ну как бы да. <свечный> Блин, чё я опять же здесь? А есть, О, медик <свечный> есть медик у нас, из британцев есть медик. Ну, окей. Okay. У нас еще роман есть. Роман. Дайте да роман, пускай. Нужен тебе медик, сам перевяжись и все. Дай у меня. Лирик, уходи, у нас <пас> есть, после... есть роман. У меня ну, два ладно. раза еще до тренировки домажим. Давай я тебя подлечу, иди сюда. У тебя что, бинтов? вы. Стрелите, вы Нет, не сказали. то, что бинтов. Ну чтобы не мутился, точно, я. Не, ну в принципе, вот вот вот. Под который рядом с танкистами. С танки? мне... Да я вообще только что пришел сюда, я не раненый. Мне не нужен бинт, иди работай. Иди в бункер. Нормально, давай, дай не... симулянт. Да Роман. не бинт мне нужен. Что делал? Я не понял. В бункер заходишь, есть. Смотри, че? Его наверх, да? Подстрелили. А Кого а? подстрелили? Роман. Какой так... бункер? Какой, ты Какой ты бункер? Мучи, что ли, не шарил? Дебра, бра, помри, просто помри, потом появись там на местах. Аман. Здесь за мной. Жром, погнали за мной. А, стойте, стойте, стойте, стойте, А. Лирикс, ты уже давай, уходи отсюда. Чего? Давай, уходи. Ничего ну, выходить-то. Ладно, а, ладно, ладно. Заходи сюда. Короче, твоя цель э закинуть гранату вон в тот бункер. Я так понял, ты вообще не слушал. Из бункера уходить нельзя. Да. да. Пополнять можно взял. только тут. Ну то есть выйти чуть-чуть из бункера Посога. там, чтобы пополниться. Пополнять стреляет. Все стреляет. Все. Извини, бурить, я просто попробовал работать. Ребята, давайте. Готовы, начнем. начинать? Ага. Угу. Роман, гранату в руки, и тебе надо в тот бункер да, закинуть. Тебе нужно в бункер закинуть. А где гранату брать? <свист bands> а, ну, под не... Подсунки. Пад... Малой кидай, пока их там двое. Пожизнь. На... <свист> <кидай, кидай>. <свист> я не знаю, что. Аман, вот... переключись. Переключи. Нажми Нажми тройку. Переключился гранат. Кидай туда, в этот бункер топ. Ну, просто меняй. Ты, ты ли бункер взял? Да, выходи от бункера. Во, и так. Еще одну, потом следующую туда. Потом можно бункер закинуть. Да, желательно в бункер. Если нет гранат, пополнись. Вот пополняшка. Подойди F, нажми. Она на выходе стоит. Набрать на нее, нажми F и пополнись. И не обязательно так. Нажми да? F. Я Роману не пью. Восстанавливайте бункер, британцы. Я а Беззащитного романа кто убил? Я, я, я. я. Расстреляйте. А там сказали типа начинать, понял? Ну, все правильно, там все было, команда была. Ну ты же а его гранату раз, убил, раз. значит ничего не нарушил. -ма -ма -ма. Еще ну, да, наверное. Просто забанил. Да не, еще раз. Да ну, подись в бункер куда-то, а. ну, что-то. Можно я еще раз? Кину? Готов да да кто еще раз можно? кто? ну вот я ты да назови себя, а то у тебя погуляет малой, малой, Малой, Малой Малой, ты, конечно ну ты да, сел. ты пока не умрешь, будешь кидать ты готов, я молодой, я молодой. Малой? Да да, да да начинаем кто это уже? что сделал? за прикол? кого валит-то все? кто это сделал? что то сильно ненавидит лосс я нашел. Кто это сделал кто вот это такое кто вот это чего я бы тебе не стрелял я стрелял по мсп да, да да да попал, да да попал. Я, я, я, я, я, я стрелял по да попал, хюмана, да да да да да да да да да да да да да Долгое противобурсу. Ну mm, да. Мне сейчас бункер снес. Уже все, да. Дайте я-то Блин, Блин, бункер снесли. До конца, да сколько гранат ушло штук 5? это там штук 8 Так, да. блин хватит гранат уже кидать все а все да, да. да. как там бункер до конца сломался теперь ну, новый поставь. Я поставлю. блин бинты в воздухе висят. это я переверну пополняшку не надо было да я поставлю подожди а, Кто ну, а, а, как... у нас стрелок тут? А, ладно, Ты не так его ставишь. Как не так? Вот, вот, вот пополняшка. Вот вышел, вот туда он кидает. Ты его поставил горизонтально. Длинной да, лин... стороной к противнику. Ау. Ну ладно. А, ну ладно. я понял. Сложным немцам задача, ладно. Я, я понял. Я, я думал, что ты... Хотя, смотри, с другой стороны перелет, длинной стороной, да? Ну да. Вот. Ну надо будет... Ну, с британцам... Британцам... Есть. Да не надо, пусть будет так. Теперь британцам сложнее нет, будет немцев убить. Понятно, ну, бы что? не сказал. Оно перелетает тогда, им перелет будет... Э, ну что, немцы, кто на исходный идет? Я понял давайте. Давай, остальные отходите, ребят. Сейчас, сейчас, я бегу уже, подождите. Mm. Британский бункер восстановили? Да. Yeah. Так, кто за немцев? Я. А, да ник, да вот мы и встретились, да? <laughs> ну, начинаем. это битва будет легендарный Это одного удара. Да не тащи. Нет, там наоборот легче просто, попасть в бункер. Ч ⁇ выпить? Все, кидайте, кидайте, пока не давай. давай, ваншот. <связать> а, Алло, на ну, я по а тебе ну, не куда? попал. Да, а, дальше, а, Извините. на ну, я по тебе попал или нет? нет. Там не видно просто, в... не, не видно просто ни хрена вообще. <связать> <связать> из За этого дыма. Я не ожидал, что. Тай бункер, как тебе надо. Сейчас, сейчас. Вообще в окна лучше бы тренировку сделать, как закидывать. Ну что так перекидываться а. такое, а вот в окна выбираете. Давайте действительно сейчас покидаем по последнему и перейдем на окна. Нас... Это к домику какому-то и закидывать немного. Одни наверху будут учить не Потом... Я просто хочу, чтобы все попробовали. Немцы кто еще не пробовал? Подходите. Я пробовал, но я могу еще раз. Давай, Кто я еще я не пробовал. Тоже. Давай, малой, давай. Потом давай, установим. да. Да малой, там ну уже ну, Да раз. Да, а что а я второй раз. Да, я второй ты там уже третий подходишь. <laughs> какой Ребята? третий, второй Ребята, Ребята второй, на нет. всех гранат хватит, не сорься. А британцы где? Аллана, я там чей. против тебя шоу. Давай. давай ты, давай, Блаппук, давай. Ты, может... Не вот надо. Стрелять. Пойдем, да? А вы знали, что пулец МП-40 прям точно в цель летит в экран? А вы начинаете? Ну, начинаете, да? Начинаете. Так, О, ты попал. Жаба, же, жаба, жаба, жаба. Все, жаба, хватит, катите, хватит, да все, попал. Жаба отомстила, отомстил Так, кто у немцев везет машины логистики? Бежать, подбежать к МСП сюда. А качать эти два надо? Да. А, а чем вот ты Да. Угу. Все, тормози, тормози, логист, тормози. Все, здесь, стой, стой здесь. Все, я пошел. Жаба, ты уже весь кувыстикаешь. Я медик, я А вы а -а -а. из немцев, ребятки, попрепашь? Так, парни, подходите ко мне, я вам сейчас покажу этот приемчик Вот смотрите, давайте предположим, что вот на эту крышу можно взобраться. Вот передо мной дом. А, стоп, взобраться вот. это там нужно в тех не домах, важно. Не важно. Дома... Просто предположим, что туда можно взобраться, это не принципиально сейчас. Вот э, крыша двухскатная, да, но ну, это тоже не суть важно. В общем, противник на крыше, э, он спрятался, и мы не можем его достать из стрелкового оружия. А нам надо его достать. Вот ваши действия Вот представьте, что... Так, ты, ты... Под... что вот туда, смело. вот там, сидит, вот вот за, за этой трубой. И мы ничего, как бы пристрелим да мы его не можем. Да. Нет, не фосфор. Мы немцы, у нас нет фосфор. Ну, закинуть в дом под крышу, Не пробьет. Ну спугнет его, он все равно Нужно закинуть видеть. гранату за трубу. Как это сделать? На крышу скинуть. Троектория. Закидывай, закидывай. Прилетает. А у меня есть идея. А. Давай. Ой-ой-ой, отходи! А <связи> а, уйди, а уйди, там... уйди, уйди, уйди, уйди! Ай-яй-яй! Ну, я. тут твою идею не увидел. 20 покуда? секунд я резнусь. Я умер. Я повторю. А кто так как так получилось-то вообще? Да она ничай типа, не скачила. Она, по-моему, от стины отскочила. Что она она не долетела. Подождите, не бросайте, я хочу резнуться, тоже посмотреть, чего там придумали. Смотри, Аллан. Иди сюда ко мне, я уже вот залез на крышу. Вот у меня есть лестничка. Вот да тут. я бы еще видел где ты. Ну, рядышком. Сейчас. Я, я тебя не я вижу. Посеряю. Где ты? А, ну, ну давай я постреляю С пистолетом. Вот. О, подними поже. Еще раз. А вот, вот вижу, вижу, вижу, вижу, вот. вижу, вижу. Вот. Отлично. Давай, я здесь пульсую. Вот, вот смотрите, можно мы тебя убьем, Блаблу? А? Погодите, подойдите, стреляй, подойдите, подойдите. Стрел... да, да, да, не стреляй, по нам. вот смотрите, я ребят, я под... подождите гранаты, гранаты. у вас задача, подойдите, осколочной сюда, гранатой да. осколочной, убить Блаблу вот, вот примерно вот мне, с этой позиции я сюда хочу подождите, подождите, не бросайте, сейчас все, все соберутся а -а -а -а. предатели че такое, бессерния Че, все подошли, кто, хоть, кто а хочет, кто хочет. На да. На нашей, <связывающим> на нашем, а на, я, на тренировочном. Кушай, а я, не... а я не использовал эту крышу, а тут так охуенно пулемет поставил, да? так блядь, всю вот эту территорию. Не зря, Слушай, Слушай, не вза... зря тренировки. Не вза... Отходить назад есть куда по крышам. Тут есть, тут целая вон гряда, вот я могу туда бежать, аж вдаль туда аж в еденик. Она туда глянишь. Нет, ну, наоборот. Да, нет. А ну, ну, что, все нет. подошли? Могу да. на... Могу на ту крышу. Вот на ту крышу. Блабла, да? ага. спрячься и... за трубу, пожалуйста. Вот. А. Б... Давай, бросай. Совершенно Иди. верно. Совершенно верно. А -а -а. Это это тот самый как бы, прием, а который, который позволяет вам бросил? следующий. Немец, залазишь О. туда на крышу и Сетишь. я Лестница сбоку. Давайте mm -hmm. немец кто-нибудь. Кто -то, не -то, да. То есть суть проста, вы просто на максимальное возвышение поднимаете гранату, прицеливаетесь сначала, а потом на максимальное возвышение поднимаете гранату, башку там прицел, короче, и так бросаете. Улетела. До дома должно быть примерно 15 20 есть, метров. Есть, есть, есть. То есть если вы подойдете ближе, гранат разорвется слишком далеко. То есть тут нужно ногами расстояние как бы выверять. А это на высоко взорвалась выше. Нормально, да, нормально, нормально. Вы нормально. Нормально, да? А это что было такое? Не знаю. Это, это, это, это, это косой был. Да, классно. Дайте я залезу сейчас. Вы на меня попробуете его забросить. Я готов. Дайте я больше, дайте я больше. Дождитесь. А, давай. Зачем убили его? Ты Здесь живой еще? Я... Раненый, раненый. Перевязуй. Дайте я залезу, я то умею так швырять. Да в принципе да, ну, принцип понятен. Ну, понятен, главное... в принципе понятно, ну понятно, главное.